Фантастический триллер 2019 года норвежского режиссера Ларса Клевберга. В руки старшеклассницы, увлекающейся фотографией, попадает старый фотоаппарат. Девушка успевает сделать несколько снимков друзей, и все они начинают погибать при загадочных обстоятельствах, в том же порядке, в котором были сделаны фотографии. Чтобы спастись героини, предстоит выяснить, кому камера принадлежала раньше. Порадовало, что у режиссера есть четкое понимание зла и причин его поразивших. Талант актерского состава проанализировать сложно, потому что на протяжении фильма не покидало ощущение, что все они не главные в этой истории и в основе всего трагедия одной человеческой жизни. Стоит отметить, что Клевберг уже снимал фильм с таким названием в 2015 году, но тогда сил средств хватило только на короткометражку. Сейчас же вышел полноценный по хронометражу и качеству фильма.